Один из самых угоняемых. Седан баклажан. Я проехал, говорю, на бабки не влияет. Ну такая сегодня стеска в бумажке. Это как вот бывает вот пульт в полиэтиленовом пакете у бабушки. Это СТС-ка такая бумажка. Че это такое? Для семьи, для такси. Угадали? Нет. Hyundai Solaris 1 сегодня в обзоре. Зеркало забыл себе поправить вот. Хотел сказать, почему Жена просила матом не ругаться, не ругаться Не матом Hyundai Solaris 1 а, Чего вот за машина? Вот как она появилась? Да? Это был 2010 год Когда эта машина Просто начали производить и, но на первые покупатели все равно ее смогли купить только в начале 2011 года. В самой плохой комплектации Solaris стоил 427 тысяч рублей а, в 2011 году в начале года и примерно таких же денег стоила Приора и конечно, когда люди увидели вот это вот вот, вот, вот вот это вот вот эти кнопки на руле, вот это вот какая-то штатная магнитола, а при том при всем, что в полной комплектации, в полной комплектации э -э, этот автомобиль имел бесключевой доступ, имел климат-контроль. Люди, которые хотели купить автомобиль, они просто, у них не стояло просто вообще вопроса какую машину покупать. Конечно, Солярис заполонил просто, просто заполонил рынок. Его купили. Его тогда назвали народом автомобилем. Ну, потому что его просто все купили сразу. И таксисты, и, и все, кто выкинул Приоры. Естественно, он сразу стал угоняемый, потому что запчасти на него стоили дорого. Купили его все. Его стали угонять больше, чем Жигули. А всегда в списке угоняемых автомобилей всегда на первом месте какие-то Жигули все время. Стояли. До сих пор не понимаю почему. Но все равно Жигули угоняются быстрее всех. Его разобрали все таксисты. Вот. Все, ну, они, ну, вот все таксопарки, все, все были в солярисе. Да? Естественно, это были самые... Там, вот у нас сегодня какая средняя комплектация. Тут даже штатная магитола стоит, которая... Ну, радиоточка, да, вот как И кондиционер есть. Вот. Для таксистов она была удобна, потому что некоторые экземпляры, как, все, как многие знают, да, проезжали до 400, до 400 километров, до 400 тысяч километров пробега без какого-либо серьезного ремонта автомобиля. Ну понятно, что масло голодки не все меняли, вот, но тем не менее 400 тысяч километров это не ну, любая машина проехать конечно там да там говорили что, что вот, там первые машины которые поехали э, там с 11 там, по 12 год у них были косяки у них были там проблемы э, с, с рулевой рейкой что то там с коробкой там не то и, и в общем ну за два года они исправили они исправили вот идет все и уже вот с 13-14 год это последний выход автомобиля первой версии автомобиля до рестайлингового это уже были совершенно такие доработанные машины, где ниоткуда не текло масло и вот они как раз ездили по вот такие вот бешеные пробеги потому что она не ломалась, вот чем она была удобная она... На нее, на нее сразу стали делать всякие чехлы, всякие какие-то подлокотники сюда ставить все, все, все стало удобно и комфортно это, это была иномарка, это был прорыв сейчас эта машина используется просто как э, конструктор для какого-нибудь подростка э, потому что стоимость э, автомобиля в э, дорестальной комплектации от 350 до 450 тысяч рублей. Понятно, что эту игрушку себе может, ну там практически любой человек, В хорошей комплектации, вот как я уже говорил, когда есть климат-контроль, когда есть бесключевой доступ, когда есть еще, когда машина на полной комплектации, да, она будет стоить 500, а может быть даже 550 тысяч рублей. Если она будет 2014 года, ну да, 550 тысяч за нее не жалко отдать. Может быть, даже не, не 6, Я не знаю, но мне кажется, не дороже 550 может продать. Семейному человеку, чем удобна была эта машина тогда. Опять же, цена. Сейчас в обзоре машина 2013 года. И она в тревках, которые я ненавижу, да, как вы знаете. Но, что вот они такие вот? прям, вот я прям не знаю, вот, вот под моим сиденьем там ну даже под моим сиденьем, смотри нормальное тряп и, и главное без, вот обычно обычно, когда я смотрю вот на тряпочные сиденья вот обязательно будет кусок вот что-нибудь какой -нибудь грязи наляпано здесь дрань, рвань обязательно будет, вот даже за два года вот на, маши, на машине обязательно что-то обосрут, что-то порвут, прожгут поцарапают собаки пластик об... Обязательно что-нибудь вытер. Ну, слушайте, я не знаю, кто здесь ездит. Ну, молодой человек здесь ездит. Я знаю, я узнаю. Вот. Ну, посмотрите, ну, в прекрасном состоянии машина, на самом деле. С 2013 -го года это сколько? Ей 6 лет, понимаете? Машине 6 лет. Так вот, тем людям, которые мне в комментариях писали... А вот зачем, зачем, там тряпки менять на дермантин? Сидел ли я на дермантине? Сидел, сидел на дермантине. Очень приятно, вообще э, э, очень приятно сидеть на дермантине. Но если, ä, понимаете, тряпка тряпки розин. Хорошая тряпка-то попалась, понимаете? Вот, вот смотрите, да? Ну вот нигде вот ничего вот не ползет, вот обыч, обычно вот эти швы куда-то сваливаются посп... Вот эта вот, вот эта вот херня обычно, она уже в таком состоянии, к этому году, понимаете? Ну, то есть, вот они заморозили, вот эти корейцы, вот, ну вот сделали машину, да? И вот до сих пор же она какая-то полулегендарная. Но они же до сих пор, вот, Солярис, Солярис, сейчас еще второй Солярис. Но они, конечно, охерели, да, миллион за него, хотят. Мы потом полезем в багажник, посмотрим, что за багажник. Но ну, багажник большой, на самом деле. Барахла там я видел много в этой машине. Приборка очень приятно светится, на мой взгляд, таким белым цветом. Очень очень все понятно, какая у тебя стоит передача. Слева температура двигателя, справа у тебя бак, сколько бензина осталось и одометр. Другой информации нормальному человеку не надо, если ты не гонщик Формулы-1. Да? Кнопки вот эти. Ну, очень похоже на Toyota Camry 40 вот вообще вся вот эта панель это вот прям Toyota Camry 40 прям вот с вот, вот, вот этим вот вылетом вот сюда но, да, но спасибо, что вот хотя, хотя бы вот эту вот водительское вы сделали автоматически да? тут не надо вот, вот давить вот так вот чтобы оно открылось оно само -то, и, и, и само так а, само оно уже не закроется, херушки Обманул я вас. Только откроется. А, автодаун. Да, для дебилов написано авто даун. Автоматически только вниз опускается. Наверх будешь держать. Вот так вот. Но это неудобно, конечно. Да, вот для... Ну, для тех, кому непонятно, расскажу. Вот. вот это вот драйв, ну, да? Что такое 3? Это, вот многие же спрашивают, что такое 3. Ну, это значит, что... Коробка передач у тебя выше третьей скорости не включится. 2 это меньше второй, выше второй не включится. А передача L это если ты это пониженная передача, по, ну по, с английского переводится как low. А, это если ти, ты везешь какой-то прицеп или тащишь какую-то машину из сугроба. Все. А, ну и а, п, паркинг, да? ну, Не знаю, кому нужна эта информация или нет. Для девочек прекрасная машина И я знаю много девочек, которые ездят счастливо И на этих Солярисах, и на вторых Солярисах То есть рестайлинговом варианте На самом деле, для вот такого класса автомобиля Я считаю, что вот такая комплектация Она самая оптимальная Не надо тут никакого климат-контроля Здесь достаточно кондиционера Радиоточки этой тоже достаточно Так, ну я вот как по привычке залез назад, потому что мне важно, да? Ну и вам, наверное, тоже понять, что тут да? Ну вот, вот я, вот... Сань, ну то есть вот я башкой упираюсь в крышу этой машины. Вот уже, ты видишь, вот я... Я вот здесь сидеть не могу просто, ну это капец. Я давай я, я в афиге про. Это что такое? Это как-то. Это что, вот нормальный человек сел в машину, да? И он что, головой должен тереть по, по крыше, что ли? Я не пойму. Это вообще. Это позор какой-то. Это что они делали здесь? Вот как-то. А как тут ездить-то? Ну, а, они мне. Они, ну, хорошо, ладно. Подумаем вариант такой, что мы отодвигаем сиденье вперед. Я вот так вот, ноги сую. В локоть водителю и вот так вот падал. По... И тогда я, наверное, не достану до да, крыши головой, да? Ну это вообще капе. <свист> я вот расстрою. Я расстрою, честно, ребят. Ну это просто. Слушайте, я здесь вообще нигде сзади не помещаюсь, Где бы я ни сел, я упираюсь головой в крышу. Это что такое вообще? что? это? Смотри, Саша, я не могу выпрямить спины Ну как это? Давай... Товарищи, это, это, товарищи автопроизводители. Ну, то есть, сзади, вывод какой? Сидеть, катастроф. Вот, я вот сейчас понял, что... Вот, си, ох, солярис, вот такой, соля, вот прям, вот, офигенная машина. Но когда я сзади сел сейчас, я прям понял, что жопа полная. Может, просто колонча? <laughs> Может, я и колонча, но... Я не самого высокого роста человек. Я вам так могу сказать, понимаете? И высоких людей много. Ремень для третьего пассажира есть. Раз, два, три. Да? Хотя здесь нет третьего подголовника, но здесь все равно поместится третий пассажир. И как мы видим, что здесь вот почти ровный пол. Ну, это характерно для машин с передним приводом. У них практически у всех так. Так, ну надо залезть в багажник. Вот отсюда багажник мы никак не откроем. Не, ну если только, знаете, это, вот этим ключом, вот это, ну так и салона, короче. Вот этими рычажками, рычажками, палочками. Открываем багажник. О, вот. Багажник мы еще, я еще просто его не... Ну багажник-то большой. Ну вот он прям большой. Ну, вот сюда спокойно влезу два больших чемодана. Вот прям спокойно. Ну мои банки отечьи влезут точно. И мало того, у нас откидываются на сиденье. И если мы что-то везем с строительного рынка, то довезем. Это совершенно обычная история для японских и корейских машин, потому что... Но ну, это, за, это задняя полка, там в ней колонки находятся, поэтому она сделана... А чего вы не могли? Вот так вот вы. Не могли. Не могли, потому что там колонки. Все. Вот ни хрена мне в капоте никогда не интересно. Знаете почему? Потому что все написано в СТС. Вот это, вот, а вот эта вот палочка, она, вот, она всегда... Вот, вот у всех машина на парад Вот чтобы угадать, как, куда ее поставить Это ж надо Но почему они все вот эти палочки делают Эти оттуда сюда поднимают Эти оттуда сюда Вот что, если девушка захочет открыть капот И как его закрепить Она замучается, вот честно Потому что я сегодня, когда жидкость заливал Я думал Я сначала, знаете, что я думал? Вот я открыл капот и еще эту палку где-то здесь. Блин. А потом я понял, что вот, для чего она сделана ярко-желтым цветом. Для того, чтобы вот такой обыватель, как я, сразу понял, вот эта херня. Главное, чтобы ее сразу же хочется вниз ее дернуть, да? Сразу, а оказывается, надо А нет, Ну, вот ну вот все, ну, все как и мед. Вот тут 1,6-3,1,4. Ничего интересного, ничего интересного здесь быть не может, на Закрываем нахрен этот капот и идем грец. И я вот вспомнил историю про как раз безопасность этой машины У меня у знакомых была именно такая машина, именно в этой комплектации и однажды на ней куда-то поехал, на ней куда-то поехал, да? и врезались, собственно, в дерево. Моторный отсек был практически наполовину смят. Руль вообще упал вот сюда, просто вниз. Я просто видел эту машину после аварии. И я что хотел сказать? ни одна подушка-то не выстрелила. Почему она не выстрелила? Ни, ни, ну, у нее, по крайней мере, должны были выстрелить вот эта подушка и вот эта подушка, потому что, ну, капота не было. И, ну, ну, ну вот, как будто половину отрезали. Но подушки почему-то не сработали. То есть, ну, как то у машины не взорвались подушки. Ну, вот такая история была. Как любая популярная японская или корейская машина, она остается ликвидной. И ее будет очень легко продать, если бы ты хотел ее продать, поездив на ней какое-то время. Вот я, если честно, первый раз еду на этом автомобиле. И опять хочу рассказать о своих впечатлениях мне все удобно вот мне прям удобно все вот все эти кнопочки тормоза они они вот, ну вот у нее все как надо да? ничего особенного не э, вот как я люблю говорить не мне не надо привыкать э, к этой машине там мне достаточно бросить взгляд на э, вот панель на эту радиоточку, я сразу понимаю, где там да, включить звук, где там пере, переключить вот, эту, вот там радиостанцию. Тут тут все понятно, потому что я езжу на японской машине. Тут понятно, где эти, где, где включается вода, где, где поворотник и так далее. Все очень адаптивно и все очень удобно. Здесь вот, кстати, двигатель на 1.6, он достаточно динамичный такой, то есть мы, мы прям можем раз, вот так вот и поехать, да? Я считаю, что это самый лучший вариант, как первая машина для человека, который учится водить. Идеальная машина для такси, для семьи. Седан-баклажан! Я вот в комментариях у себя, я же читаю комментарии, да, как нормальный человек, вот. И вот вы мне пишете, что ты не говоришь про технические характеристики? Ребята, а что вот сказать, вот, вот про технические характеристики вам что надо знать? Вот скажите мне честно. Вот ну, такая сегодня СТСка в бумажке, это как вот, бывает вот пульт в полиэтиленовом пакете у бабушки, это СТСка такая бумажка. Я получил проваз в 95 пятом году. Езжу я 17 лет, у меня было миллион машин во владе, ну, не... ну много, короче, машин. Единственное, что меня интересовало из технических характеристик, это лошадиные силы от данного автомобиля, покупаемого мной автомобиля. Вот в этом автомобиле 123 лошадиные силы. Я уже об этом говорю. Какие вам еще нужны нахрен характеристики Технически Я не буду говорить какого размера гайки, да, вам же ну, вот нормальному покупателю будет интересно. Вот когда вот колесо, чтобы снимать. На 19, там, болванка, или на 17, или на 21. Вот про это, что ли, вам надо рассказать? Что за технические характеристики? Какие технические характеристики? Вот технические характеристики. Для того, чтобы вы знали, какой платить налог. И не попадает ли ваша машина, вот это вот. Ну, это точно не попадает. Под, под, под, под, под роскошь, налог на роскошь. И сколько вы копеечек там будет вот там, я не знаю, это, наверное, не знаю, 5, 5 тысяч, там, я не знаю, 4 тысячи налогов в год. Но я вот и говорю, я, вот если бы я себе покупал вот Maybach, это вот единственная в ПТСе цифра, куда бы я посмотрел, какие технические характеристики, еще раз про... Ну вот мне бы там сказали, у вас 6-литровый или там 7-литровый мотор... Платить вы будете в год 200 тысяч рублей. У вас налог на роскошь. Ну, вот я бы вот это послушал, и мне бы стало вот, достаточно. И поверьте мне, что э, любая другая техническая или не техническая характеристика, кроме вот то, что я вам сейчас показал про лошадиные силы, вам никогда не пригодится. Если вы э, в, просто обычный, Пользователь какого-либо автомобиля. Все. Это единственное, что интересно э по большому счету покупателю. Потому что эта цифра говорит о том, сколько налога он будет платить в год за эту машину. Все, какая техническая характеристика нужна. Седан баклажан!